Всем доброго времени суток. С вами Каттамхали Французская ПТшка 10 уровня Фош Б. Карта Затерянный город. Игрок Айдарксан Сан. Что-то многовато собралось на одном холме народу. Сразу и Т-30. Фош, ну и Шкода. Ну, Шкода вроде бы. Ну не, я думал, решила уехать, но все-таки стоит. А стрелять-то не в кого, да? Бывает, так стоишь, стоишь все в кусте, а никого нет. Ну, тут вот, бац, Яг ПЗ. Попробуй там, найди уязвимое место. Это был предупредитель... Надо было стрелять в НЛД, когда была возможность. Форш стрелять не стал. Раня не Что дало Яге время скрыться. Ну, там прострел, конечно, тоже был сомнительный, да? Вот так попробуй на такой дистанции попади там между столбов. Надо, чтобы снаряд в точку полетел. Пытается, пытается нащупать уязвимое место. Вот, есть! Наконец-то одно пробитие. все таки удалось там НЛД попасть. Странно, что только один снаряд сюда прилетел. Ну, по просто стреляли, по-видимому, не по фашу. Кто там, а твп даже... Ну, ну попал засвет, ну, откатись ты, картон, блин, понимаешь, что каждый снаряд будет 99%, что тебя пробивать. Который, по крайней мере, попадает в силуэт. Нет. Стоит до последнего, пока свой барабан не разрядит. Есть. Фош перезарядился. А счет уже 0-4. Все очень-очень плохо складывается. Шеридан, куда же ты поехал? Кто, кто светить будет? Тут уже по центру противники пошли. Ну правильно, в городе-то закончились союзники там. из ну, ИС-7. Ну, не успел я это договорить, как и со 7 нету. Ну хотя бы счет размочили. Уничтожили светляка. 140-й постарался. Счет становится 1-5. Ну, на холм подниматься теперь себе дороже. Счет 1-6. Ну, Т-30 дождался своего, да, тоже, находясь за свете, не мог как-то, ну поаккуратнее сыграть, что ли, да, съехать вон сбоку холма, там, от башни, чтоб корпус не подставлять, то корпус все-таки у этого, у этой ПТшки картонный, пробивается это это даже техника ниже это. уровня. Все, деваться некуда, ушел на перезарядку барабана. Главное, чтобы от этом противники не догадались. Крадется там Яг ПЗ. Получает пробитие. Тут справа фуловый чар фу футур. Со стандартом бета бодается. Счет 5-8, уже не такой страшный. Минус Яга, счет 6-9. Слышно, да, как летит чемодан. Прям сразу понимаешь, что он летит по твою душу. Но не попал. Артовод промахнулся. Всегда стр... стрелять приятно по картону, да? Вот засвечивается здесь вафли. Но уходит из засвета два снаряда в барабане. Вот такая ситуация, да, надо ли их срочно Куда-то отправить, чтобы уйти на перезарядку Либо просто уходить на перезарядку Но тут повезло, вафля опять засветилась И Барабан разряжен удачно Третий уничтоженный, урон приближается К трем тысячам Остались втроем Против шестерых Ну и такая надпись Миру мир умир". И тут бои танков проходят Пока Фош тут прячется, там сейчас, наверное, оставшихся союзников доберут. Минус 140. Ну что, остался один Е50М. да, при этом умудрился сохранить, ну, практически полный запас прочности. Что там, 11 единиц у него отняли. Два неудачных выстрела, три неудачных выстрела. С четвертой попытки все-таки есть пробитие. Сразу два чемодана прилетают. Один на 300 единиц, другой на 267. Фош один против шестерых. Мало того, что сейчас с подъезжающими противниками как-то надо разбираться. Так еще и арта будет сюда. Камень небольшой. Чемоданы закидывать без проблем особо. Проехал кто-то через базу. Ну, брать не решился. Да, иногда это большая ошибка. Вот сейчас просто, да. Начни брать базу. У ФАШа были бы проблемы. Но нет, бывает, некоторым прям надо, надо вот побольше урона, надо добить обязательно. И вот из-за этого получаются такие бои. Пятый уничтожен. Прочность это все меньше, 741 единица всего осталась. Барабан уходит на перезарядку. Надо прятаться, благо противники далеко. Вот, я же говорил. Нет, нет, а чемоданы сюда будут залетать. Да еще какие, почти на полтысячи урона. Вон дырка на крыше аж осталась. Как, как, как будто с пробитием. Ну, если с пробитием, то Форш, наверное, уже отправился бы в ангар. за свет. Стоит ждать опять выпадения осадков здесь <со> от Бабахи. Снаряд еще от арты один чемодан. Бабах уходит из засвета. Три снаряда в барабане. Надо хотя бы попробовать добрать ВЗ. Тут вот так, если посмотреть, ну шансов уже нету. Все, да, сейчас чемодан один и... И до свидания. Да и бабах уже скоро перезарядится. Вот уже бац выстрел. Чем она там? Бронебойкой. Зачем на бабахе ты стреляешь бронебойкой, когда у твоей цели прочности на сопля там вообще? Заряди фугас, блин. У тебя такой калибр. Сто процентов сейчас бы Фош отъехал в ангар. А он два раза, два раза стрелял бронебойным снарядом. Блин, ну это это просто недоразумение на бабахе какой-то играет. можно было бы да подумать что у него может фугасных снарядов с собой нету но на таком аппарате не возить с собой несколько фугасов это кощувство вот так бесславный конец бабахи теперь бы от чемодов вернуться да Самое главное. Есть один, где второй? Второго чемодана нет. Может, арта позицию меняла? Потом просто не успел свестись. Противник в конце сам решил прям подарить. А, вот она, да. Ну да, меняла позицию как раз. Прям удачно. Хотя бы одного искать не придется. От второй арты бы спрятаться, да, что Фоша пытается сделать. Есть выстрел, слышно. Фош выдержал еще одно попадание. Чак, Норрис, рулит. Времени не так-то и много Три минуты, но карта Не самая большая ну Причем много открытых Пространств Есть шанс арту найти без проблем Чуть-чуть побыстрее-то будем смотреть Дабы не затягивать Фоша решил не заморачиваться Решил просто встать на захват Ну, времени достаточно Если захват, конечно, не собьют Арта может чисто на шару кинуть И Зацепить Ну, учитывая арта в курсе Сколько прочности у Фоша мало осталось Может попробовать приехать вот, что она и делает. Мне кажется, надо было на шару сначала пару раз кинуть, попробовать, испытать свою удачу. Нет, он... Время-то было достаточно, пару раз там, спокойно. В общем, ладно, всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.